Идея создания умных городов не нова. Только представьте, как в вашем городе появился автоматизированный транспорт. А ведь еще несколько лет назад это казалось невозможным. Но уже сейчас такой транспорт проходит успешные испытания. 29 мая в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялась экскурсия, на которой была представлена система беспилотного транспорта, разработанного Казанским университетом совместно с КАМАЗом. Оценить такое взаимодействие приехал руководитель бюджетного учреждения безопасность дорожного движения Ривкат Миниханов. А саму экскурсию провел ректор университета Ильшат Гафуров. Автомобили, разработанные в университете, способны ориентироваться на бездорожье, не оборудованном разметкой и дорожными знаками. А кроме этого, в КФУ разрабатываются и другие элементы инфраструктуры умного города, прототипы которых создают также в Казани. Единственная сложность – необходимость территории, где все элементы умного города начнут свою работу. Ильшат Гафуров предложил использовать для этого территорию студенческого кампуса деревни Универсиады, ведь там уже созданы все условия. 24 апреля Дмитрий Медведев поручил начать тестирование технологий инфраструктуры для движения беспилотного и электрического транспорта. А это говорит о том, что беспилотные автомобили это уже ближайшее будущее. Олег Кашин, Леонард Вальтьяров, Универньюз.